ребята всем привет сегодня видеоролик про то сколько стоит дизайнерский ремонт почему столько и почему так дорого и для этого я в гости пригласил валентину ивлеву достаточно известный дизайнер в нашем городе валя привет привет Иван. рада что ты меня позвал смотрю твои ролики на YouTube. хорошо что я стала участником одного из них спрашивай отлично прежде чем я начну спрашивать подписывайся на канал жми колокольчик а плюсик и лайк, потом поставишь. Все, погнали. Валя, первый вопрос. А его наверняка задают все, абсолютно все, кто к тебе приходит заказывать дизайн, а потом просят ремонт. Ну не у тебя лично, а у строителей, с которыми ты сотрудничаешь. Кстати говоря, и мы тоже. Че так дорого-то? Да, что так дорого, я сама задаюсь этим вопросом, капец просто, когда начинаешь считать полную смету, а мы считаем полную смету нашим заказчикам, включая мебель и все остальное Да, и иногда у нас даже шары лезут на лоб, особенно от работы строителей, ну, то есть от их цены за метр квадратный, условно Но когда ты подгуб... ну, как бы начинаешь углубляться в историю, почему такая цена, и еще внимательно раз смотришь на свой проект, где у тебя какие нюансы и все остальное, ты понимаешь, что там задротства очень много Так можно выражаться здесь, Нет а тебе можно Да, там очень много разных деталей, которые, может быть, сначала будут неочевидны Но они требуют очень а, кропотливого труда, аккуратности строителей И разных уточнений, которые будут всплывать по месту И строители стараются сразу же все посчитать, чтобы клиенту потом не доплачивать за это Поэтому еще иногда цена возрастает Ребята, я сейчас буду пояснять и уточнять Сегодня на дворе июнь 2022 -го года. Все мы понимаем, что цены возросли. И поэтому Валя так и говорит, что тоже офигевает от цен. Потому что раньше сколько стоили дизайнерский ремонт вот на квадратный метр? Ну, ну, давай рассматривать а, лет 5 назад, да, это начиналось где-то супер дорогие строители, они были где-то 17-18 тысяч рублей, это были прям жир-жир, да, самые дорогие строители, суперпрофессионалы. то есть им не нужно было ничего напоминать, говорить, они там сами все знали, тебе еще сами расскажут. Все, средняк а, были где-то 10, 11, 12, вот так. То есть, а, когда мы входили в, условно, в 20 год, то есть средняк уже стоил где-то 18 тысяч рублей за метр квадратный, а в средний плюс, то есть, ну, качество, когда ты хотел получше, проекты были посложнее, там было много лепнины, там скрытые вот эти плинтуса начали появляться, все. Ценник начинал расти там 20-25, сейчас ценник 28-30, а у кого-то мы там, у нас есть дизайнерский час, да, ты про него знаешь, 35 даже говорит за метр квадрат, Ну, даже и 40, как тут я недавно... Да, но это 30 тысяч рублей, давай говорить о том, что это как бы сейчас максимальная цена за работы без чернового материала, то есть 30 это только работа строителей, это как бы понятно, все хотят кушать все хотят жить да но как бы клиенту это очень сложно объяснить и вообще переварить вот эту цену в 30 тысяч рублей за метр квадратный а, ребята я перевожу на русский язык если вы купили квартиру 100 метров квадратных берете калькулятор такая штука есть с кнопками значит забиваете 100 квадратных метров умножить на 30 тысяч рублей и получается что ремонт стоит внимание 3 миллиона рублей и Ах. это только работа за руки да, и когда ты приходишь, клиент, например, условно озвучивает бюджет там, на весь ремонт 100 квадратных метров, ну там от 7 до 10 миллионов, сразу же минус там 2,5-3 ты убираешь на работы. Ну, как бы на строительный черновой материал занимает где-то в зависимости от сложности твоего дизайн-проекта. Есть там гипсокартон, там есть там, как бы, там натяжной потолок и все остальное, это еще где-то от 500 до миллиона. Ну, то есть смотря, сколько ты электрики туда заложишь, там, и всего остального, да, то есть это... и черновой материал, он тоже вырос. Вот провода очень дорого сейчас стоят, гипсокартон каналов поднял цены, профиля стали выше по цене стоят. Ну, то есть как бы и та цена, которая была 400 раньше за черного материал, она сейчас вырастает там в 700 или там в миллион даже. Хорошо, тогда э, вопрос следующий. Дело в том, что я смотрел твои недавние истории, я слежу за Валентиной и другими дизайнерами, кстати, тоже. И Валя показывала качество ремонта от застройщика Я помню, ты возмущалась Да, это прям вообще боль-боль Ой-ой-ой, это что же за качество такое, что нужно перестраивать, доделывать И вот сюда вот впуливаются еще миллионы, чтобы привести квартиру в порядок Расскажи подробнее, что это за история такая, что там за косяки Ой. такие Ну, на самом деле, из всех застройщиков я подготовила как раз фотографию, чтобы тебе показать Из всех застройщиков качественную отделку я видела реально только у Форм-Сити вот, у ну, форума, у застройщика этого Они педанты в этом плане Они единственные, ну, как бы из многих сдают Площади без перегородок ну, по крайней мере, это вот по форм-сити мы судили, да, те проекты, которые мы делали Сдают а, с отделкой, ну, вот внутри помещения под чистовую, да, там есть стяжка Но там не проведены особо коммуникации, не раскинута электрика у них И в санузле у них нет штукатуренных стен, то есть стоит коробка из кирпича, как бы, и все Вот, и ты, в принципе, как бы перегородки можешь сам ставить То есть можешь оценить вообще, как бы, качество, да, ну, как сделано, да, в принципе, там это все видно Вот, если мы берем, например, Клевер Парк, рассматриваем, у которых под чистовую отделку с установленными перегородками Хотя вроде как бы клеер позиционируется как бизнес, да, насколько я знаю. То э, там. Все, все грехи, грубо говоря, застройщика, то есть неправильная кладка кирпича, какие-то разные пустоты, неровности в монолите, да, которые при черновой отделке, которую бы он сдавал как бизнес, где бы не было наливных полов, не было штукатуренных стен, он бы не мог их скрыть, и он бы по ГОСТам, например, их не сдал. То тут он за счет многослойности штукатурки, она достигает кое-где 10 сантиметров реально, то есть когда мы снимаем ее, вот, он скрывает эти все грехи. Для чего мы ее снимаем? Для того, что когда мы начинаем делать ремонт, у нас повышается внутри влажность и если а, в примесях а, финишных вот их штукатурок есть больше как бы процент песка там или а, не было соблюдена технология просушки или вот как эти дыры до да, которые у нас там есть а, в стене между которыми воздух ходит там дует ветер через какое-то время может быть там будет образовываться мостик холода или поднимется ну как бы увеличится влажность и там это идет эта финишка которая сделана застройщиком у нас уже на финале когда у нас будет там стеклохолст например по клиент или полностью выведенные стены то есть нам это не надо это и не надо как бы клиенту Соответственно, а это застройщики прячут, они прячут неровную стяжку, они прячут перехлест труб в этой стяжке, который потом может потечь, да, ты никогда об этом не узнаешь, только как там соседи когда к тебе придут. И куча-куча вот этих вот моментов, она скрывается за вот этой штукатуркой некачественной, я считаю, что она некачественная, вот, и продается просто дороже, типа, вот у вас white box, отделка под чистовую, типа, заезжай и делай ремонт. Но все прекрасно понимают, что бизнес. Он как бы на то и бизнес, что ты все переделываешь там под себя Включая разводку и установку коллекторов А это просто вскрытие всей стяжки Потому что у тебя в квартиру две трубы заходит. Все, начиная как бы выравниваем всех стен, потому что они неровные А если брать еще клевер со своим вот этим полукругом Ну там вообще просто капец ну, вот. соответственно как бы и наши застройщики продавая white box они просто себя обезопасивают и скрывают все вот эти косяки ну и соответственно клиент когда заходит на объект с дизайн проектом с готовым и он хочет сделать ну качественно чтобы прожить в этой квартире 10 лет у него ничего не потрескалось не отошло и все остальное ну как бы мы им говорим что ну давай снимем потому что мало ли что там будет у ну, строители гарантию потом не будут за эти работы нести И это еще по срокам потом у нас растянется если у нас в конце к финишу какая нибудь стена выпадет ну условно ну вот соответственно я вообще не понимаю как бы зачем это делается и вот Например, мы делали несколько квартир в Москве. Я тоже подготовила. ЖК. Да, в ЖК. ЖК. Ну, ну, нет, нет, в Москве прямо. Понятно, Прямо в делали. Москве. Да, в городе Москве да, несколько объектов. И вот там просто идеалити. Там сдается квартира, где ты видишь, как бы как кладка пеноблока вот этого идет, где кладка кирпича, где стыковка монолит. Голые, Голые стены. У нас Александровский сад так сдает. Нет, Александровский сад сдает у тебя со стяжечкой и просто без перегородок. И по периметру все равно все, штукатурено. Ага. Да, Александровский сад сдает так. Он сдает как форум. Ну, потому что это же форумовский объект, все, он сдает точно так же. Вот. А я говорю о том, что когда нет даже стяжки, у нас так начинался строиться, получается, парк столиц. Он как бы э, был бизнесом, и он говорил, что он сдает вот квартиры без отделки, то есть у них только вот эта вот черновуха основная идёт. Все, И, соответственно, потом они переобулись и стали сдавать как бы бокс с перегородками соответственно. Ты утверждаешь, что это делается для того, чтобы застройщик, да. застройщик мог скрыть свои да, и огрехи да. и неправильную работу и получить добавочную да. стоимость к квартире. Ну, типа мы да. подготовили вам квартиру к ремонту. Да, я считаю, что да. Я понимаю, что Атом, да, например, он строит экономку. Ну, условно, да, там брусника. Я не буду говорить, что брусника стоит бизнес. Мы не будем брать кандинский. В основном брусника – это экономка. Стены из гипсокартона, на фасад ничего повесить нельзя, кондиционер у тебя на балконе. Ну, абсурд тоже, да. Ну, вот. Соответственно, когда ты строишь бизнес да, и позиционируешь себя как крутой застройщик, но ну, ты сразу же предполагаешь, что туда зайдут все с дизайн-проектом, но ну, там не будут покупать люди, которые не, не смогут вложить ну, 10, там, 12, 13 миллионов в, в ремонт на 100 квадратных метров. Но ну, это как бы априори покупая хату за 15. Как бы мультов, да, и выше Ты как бы, ну, не вложишь в нее примерно столько же И они это все понимают Это вот именно как раз добавочная стоимость и, да, И вот кое-что как бы скрыть, обезопасить себя Какими-то моментами Было ли у тебя на твоей практике, когда ты заходишь в квартиру И вообще все идеалити, ничего переделывать не надо Вот застройщик молодец а, Нет То есть все надо, все, все абсолютно все ну, надо переделывать зачастую да Потому что, ну, вот, даже если мы возьмем форум, который мне нравится Да, и Александровский сад то все равно мы меняем радиаторы в любом случае, они, ну, как бы они некрасивые Там есть окна, которые идут вниз, да, там, например, ну, условно И там стоит очень страшный там Радиатор вдоль остекления Да, вдоль остекления Это ну, вообще прекрасное он решение Совершенно уродский И в этом плане, конечно, Кандинский с их внутрипольниками Которые, как бы, ну, тоже аховую стоимость стоят, в принципе, там, с вентиляторами совсем Вот мы сейчас такие ставили на, как раз на Александровский сад Вот, а это как бы плюс огромный Мы меняем радиаторы, мы меняем перед подключением этих радиаторов то есть кто-то из застройщиков до сих пор делает их из пола кто-то конечно уже сейчас делает из стены но кто-то в основном делает из пола сейчас у нас популярен скрытый плинтус да не будем этого скрывать это вот теневой маленький аккуратный зазор ты все в любом случае переделываешь вот эту коммуникацию ее поднимаешь либо выше либо как-то ее переносишь потому что она туда попадает но ну, вот тебе в любом случае это переделывать надо то что касается откосов половина откосов собрана из вот этого вот пластика который да и соответственно вот здесь они сверху заштукатурены иногда стоит стр ⁇ уголок да ты это все в любом случае расшиваешь и а, пропениваешь по новой, снимаешь вот эту пароизоляцию, а потом скрывается, что где-то ее даже и нету, когда ты убираешь вот эту всю историю. Ты делаешь новую пароизоляцию, стис и все остальное, потому что выдергиваешь подоконники, пропениваешь там по новой, потому что ребята, которые заходят в нашу настройку, они за это несут гарантию, они это все в любом случае будут убирать. Чтобы не было потом, ребята, у нас тут дует из окна, а тебе разбирать всю стену практически. То есть они себя таким образом тоже обезопасивают при сдаче именно объекта. Здесь уже все 100% мы сами проверили, сами посмотрели, все окей. То же касается с трубами. То есть, соответственно, у нас, если мы берем какую-то дорогую сантехнику, надо там регулировать давление у нее, потому что определенные трубы должны каждому прибору свои идти. Надо их порегулировать, это делает коллектор. А у нас две трубы в квартиру заходят. Ну, то есть нам в любом случае их переделывать надо. Или притча в языцах – это электрощит. Ну, они его делают вот такой вот на самом видном месте в коридоре Заводят вот этот основной толстый кабель Ну просто киньте кабель, толстый с запасом Мы его перенесем туда, куда нам нужно Потому что мы его в любом случае прячем И щит у нас увеличивается просто в разы и Их еще и три штуки получается Все это прекрасно знают Они же это все видят, они видят, какие проекты делаются Все это в ютубе показывается Зачем они продолжают так строить, продавая как бы завуалировая там бизнесом или элиткой и делая вот этот вот трэш. Ну давай подобьем вот эту всю историю. То есть получается, что покупая квартиру дорогие друзья вам придется переделывать ремонт скорее всего и лучше всего стяжку потому что в ней спрятаны там перехлесты труб кто-то этого не делает то есть мы, мы как бы находим разные эконом варианты как это можно сделать то есть мы не всю ее например снимаем мы там ее частично снимаем но вот со стяжкой есть один момент почему я против ее заливки во-первых она не всегда бывает ровная во-вторых в коридорах чаще всего идет керамогранит, в санузлах идет керамогранит, И у нас тут два варианта, либо мы снимаем стяжку в коридоре, где меньше всего этого керамогранита, чтобы не подливать весь пол под этот уровень, равнитель, ну он же дорогой, капец получается, а если мы возьмем 100 квадратных метров, у нас в коридоре условно 10 эта плитка, а все остальное тебе надо в этот уровень подлить, потому что ты ну, не делаешь уже порогов. Ну, никто их не делает, да, потому что датчики протечки все есть И тебе нужно вывести весь пол в один уровень Это тоже, это вот все набегает Это набегает на материал, это набегает на работы Поэтому как бы это дороже а, Ребята Смотрите, получается, что тот ремонт, который вы получаете от застройщика и считаете, что и так сойдет, ведь все сделано хорошо, а штукатуренные стены, залитая стяжка, осталось только плиточку положить и наклеить обои, это не так. Вот Валентина щедро поделилась своим опытом, я тоже могу добавить, но в принципе вполне полно ты раскрыла всю э, ситуацию. Это влечет за собой удорожание какое? То есть мы снимаем штукатурку некачественную, это деньги. Э, вывоз мусора, это деньги. Э, снятие стяжки, это деньги. Работа, это же работа. Да. Э, вывоз мусора, там, я не знаю, допустим, у вас 20 этаж, его надо спустить вниз, погрузить в машину и заплатить еще за... Э, обклейка э... подъезда и штраф от управляющей компании за то, что ты нарушил какие-то их там нормы по вывозу мусора. Это а, тоже. Ребята, поэтому, э, смотрите, то есть вот, когда вы спрашиваете, сколько стоит дизайнерский ремонт, то есть вот, вот из этих вот мелочей складывается стоимость дизайнерского ремонта. И это только начало. Это только мы сейчас я озвучил то, что мы исправляем за застройщиком, а вы, кстати, застройщикам платите сумасшедшие деньги, которые да. якобы делают. Вот им вопросы задавайте, почему столько стоит квартира, а не почему столько стоит нормальный дизайнерский ремонт. Что еще дальше? Если вы хотите всю эту красоту наводить, да, вот как сказала правильно Валентина, то есть нужно разные уровни полов выводить, потому что разные да, материалы, разные, разные, разные толщины. Да, и чтобы сделать в один уровень, нужно подливать. Это еще с учетом того, что стяжка изначально кривая от застройщика. И она бывает некачественной, особенно при входе, где они заходят трубами. То есть она же должна 8 сантиметров быть сверху. Вот, Ну я в такие тонкости уже углубляюсь. Вот. Соответственно, где у них заходят трубы, они иногда выше заходят. Вот. Или особенно где у них перекрестие, вот это идет в коридоре. Ну, то есть, во-первых, цена возрастает, когда вы хотите действительно качественно, действительно надолго, а не так, что у вас там из стены засвистело, там, стяжка где-то лопнула, там труба побежала. Вот это все добавляет стоимость строительных работ. Но ведь помимо этого. Есть еще и другие штуковины, есть сами дизайнерские решения, правильно, да. которые ведут к сумасшедшему удорожанию да. ремонта В связи с тем, что сейчас у нас доступен YouTube, у нас очень много интерьерных э, каналов, да, которые рассказывают о тонкостях как бы, дизайна И каждый раз э, дизайн-проекты, даже которые мы делаем, они усложняются, усовершенствуются, тебе хочется что-то попробовать, что-то новое, еще что-то, еще что-то да? И клиенты тоже, которые активно смотрят э, эти каналы, они ну, просят, например, мы хотим двери в потолок да, это вот сейчас такой основной запрос Мы хотим а, теневой плинтус Мы хотим крупноформатный керамогранит да, Вот этот вот без швов, который идет а, Это все как бы культивируется Это все популяризируется Это реально выглядит круто, но это Бешеных денег все стоит ну вот. И это еще у, увеличивает Сроки на производство Самих работ, но чтобы тебе сделать двери в потолок Ты их просто так сразу не сделаешь Тебе надо сначала собрать верхнюю часть потолка И еще понять чистовой финишный уровень пола Но при этом стены в этот момент я еще доделаны Вот, ты заказываешь потом эти двери по точным размерам потому что там до сантиметров тебе надо еще очень светильники чтобы вот это вот все не задевало. выглядит конечно это на финише шикарно Я тебе покажу фотографии но мороки с этим просто очень много сами двери во первых трехметровые заказать чтобы у них не вело профиль это как бы дорогой производитель будет это либо union либо это миксал да, условно их не ведет мы пробовали ставили их они хорошо себя показали вот цена у них там аховая за эту высоту плюс сам монтаж он у них дороже Поставь просто две стойки без верхней перемычки, как бы выровняй их еще и по стене. Идеально ровно стену надо подвести. Потом этот скрытый плинтус, да, который ты делаешь э, в самом начале, заштрабливая стену, либо два слоя гипсокартона, нашивая на эти стены. Выглядит круто. Работа материала, ну, как бы больше идет. А те же самые системы, которые у нас, ну, вот эти вот типа аля умного дома или хотя бы лайтач, да, управления света. Там просто трасс проводов столько километров получается туда-сюда, туда-сюда. Да, да, господи, даже проходные выключатели, они, они, они сами по себе по цене дороже стоят. И вот эти провода, которые туда-сюда бросаются, это тоже удорожание идет. Что у нас еще? Окна, да, вот мы сейчас везде черные окна рисуем с откосами. Вот как бы фиг ты их поменяешь, приходится красить на месте. Это тоже денежка. Капает. Трековые светильники. О, трековые светильники, это вообще притча во языцах, да, э, самые дорогие светильники, самые как бы, ну, реально, визуально они очень красивые, э, да, чтобы их правильно, грамотно сделать, встроить, чтобы гипсокартон не повело, чтобы не зажало, чтобы потом там это все ездило, это реально должны быть строители с хорошими руками, ну, то есть они априори дороже будут стоить. Ну, вот, ну и сами треки тоже, они дорогие. Что у нас еще? Ну, та же самая декоративная штукатурка, шпонированные панели, а что говорить о том, чтобы поднять керамогранит большой форматный на 30 этаж, вот мы мы недавно поднимали подъем 15 листов кирлита 3 на метр нам стал в 95 тысяч рублей на 30 этаж и поднимали его с 10 часов утра до 21 вечера в квартиру ну вот чтобы вы понимали на что Почему? идут траты а, то есть здесь помимо самих работ, о которых Валентина озвучила. Зеркала, кстати, большие. Да, которые не хотят со швами. А большие столешницы, например, длинные, тоже там четырехметровые да. какие-нибудь. И вот этот момент -то тоже получается, что, ладно, зеркало, там как бы добавочная стоимость, ну, еще одно зеркало, да, условно, в него они как бы учитывают это при поднятии. Ну, как бы всегда так. Ты хочешь зеркало сложное без швов, например, длинное, высокое, заплати за него дважды, потому что первый раз его могут не поднять. А, сколоть угол, еще что-то, его потом обратно надо спустить и еще поднять новое. Поэтому это еще дороже будет стоить. Смотрите, помимо стоимости работ, потому что со всеми этими материалами нужно уметь работать. Должны быть соответствующие инструменты, должна быть соответствующая квалификация рабочих. Отсюда растет цена. Ну, то есть, по объявлению рабочего не найти. Точнее, найти-то можно, но что он сделает, непонятно. Например, чтобы установить там трековый светильник или чтобы установить двери трехметровой высоты. Ну, то есть, потерпите фиаско, скорее всего. Это все стоит денег, естественно. Так вот, помимо этого еще Валентина уже сказала, а цена доставки и подъема этих материалов а вот это вот все увеличивает стоимость соответственно работ людей которые будут делать это руками а мелкая мозаика например это тоже да, это вообще... большое да. удорожание угу. то есть обработка углов то есть запил керамогранитов 45 градусов на углах Это, ну, когда один угол не страшно когда mm -hmm. много там у тебя ниши вот этих. когда все... у тебя плитка, например, метр двадцать Это уже сейчас норма, на самом деле И есть сейчас станки, и ребята это делают А когда у тебя плитка метр шестьдесят уже, им уже сложнее Ну, то есть, как бы, они либо привезут это в резку Потому что у них станка не хватает на, на, Например, рейки на стенах Или там где-то вместо перегородки Это тоже стоит достаточно дорого А вот почему э, стоит столько дорого Правильно же я да, объясняю, да? да? Угу. И, ну, и, собственно, и Валентина тоже Дьявол кроется в деталях, которые зачастую, как бы, они не видны но они кап-кап-кап как бы, и увеличивают стоимость. Встроенная сантехника. То есть вот эти все механизмы, которые прячутся а, в стену. Ну да. Вот угу. этот душ из потолка, например. Смеситель из пола вот в отдельно стоящую ванну. Вроде бы сама по себе ванна. Ну, что тут, ничего страшного. там Ну, сколько то Ну, 100 тысяч, 115. Да. Ну, смеситель. Ну, ладно, бог с ним. 70 отдам, дам тысяч. Но. Да, угу. но сам монтаж вот этой всей истории, он будет достаточно дорог. Правильно? Правильно, потому что потом клиент приходит и говорит, ой, что-то у меня смеситель тут болтается. А он же как бы стоит вертикально, его еще надо очень как бы умело закрепить. А неужели нельзя без всего, без этого обойтись? Можно, это ты делаешь. <смех> Ребята, оказывается, это я делаю Да, Иван, короче, он пропагандирует то, что реально можно сделать ремонт не, не очень дорого За счет интересной идеи, за счет цвета, за счет фактуры Но фишка в так, ну, такая, как бы, вот в чем То есть Иван может это, как бы, грамотно продать, как дизайнер Ну ты можешь это продать ты можешь это донести клиентам у тебя это офигенно получается то есть у тебя и опыт и бэкграунд и слова ты грамотно подбираешь но а, половина например клиентов других дизайн студий, ну может быть там у нас да, добывают есть такой как бы вот а, ну не массовый дизайн да а как сказать ну вот миша шапошников давай его возьмем условно это универсальный такой дизайн который ну как бы молодежь практически вся а, все его нравится да они как бы хотят его и у нас очень много клиентов которые приходят а, приносят их аналоги говорят ну вот мы капец мы хотим вот так так же, как вот, как вот у него. Вот нам спокойно, ничего больше не надо. Вот тут дерево, вот тут черный камень, вот тут темный пол, вот этот вот минималистичный диван, one мебель. Вот нам вот нам вот так, нам, нам капец, как это нравится. Все, и, соответственно, как бы тык-тык-тык, это как бы за собой влечет определенные как бы, моменты, потому что... Ну, вот эти высокие да, двери, что, трековые сети. Да, потому что и Миша это транслирует, и он объясняет это, почему, и клиенты эти уже приходят как бы готовы. Соответственно, когда у нас ограниченный какой-то бюджет с клиентом, нам нужно реально напрячься. Ну, то есть, как бы, напрягаться не все любят, да, будем призна, при, это, при, признаем это, да, условно Вот, надо напрячься, надо реально подумать, надо, как бы, какую-то идею Надо из клиента что-то вытянуть, это все время Иногда у, у клиента нет времени, например Иногда он не готов а, ни к карту, ни к яркому цвету, он ну, как бы, ни к чему-то А совсем какую-то, ну, какашку делать тоже тебе не хочется уже Ну, что то в стол будешь делать тебе работу, которая не нравится Вот, и, соответственно, получается, недорого сделать можно Но это должен быть, как бы, интересный проект с какой-то идеей. И клиенту она должна быть близка, чтобы он на нее согласился. Это в некотором случае как бы эксперимент какой-то. А давайте сделаем так, а давайте сделаем так, а давайте вот это попробуем. И вроде как бы сначала клиент на это соглашается, а потом, ну, как бы в процессе, давайте ставим просто бетонный потолок. Ну, как бы, да, там вот спрятана перчатка, да, осталась от строитель. Ну, прикольная, фишка, пусть она останется, да, например. Вот. Но ну, а в процессе они бывают как бы не готовы. То есть они сначала говорят, как готовы потом могут быть не готовы в процессе реализации. Ну, то есть, другими словами, ты хочешь сказать, что сами клиенты, сами заказчики не готовы к такому дизайну. Они приходят с готовым, с аналогами, и говорим, мы хотим вот так, мы хотим рейки, угу. мы хотим трехметровый керамогранит, угу. мы хотим двери в потолок, мы хотим трековые светильники. Сделайте нам, пожалуйста. И такие, конечно, заходи, ты наш клиент. Угу. Да, ты ему делаешь, а... Потом в итоге смотрим, а цена там -ду -ду, вырастает. Да. То есть получается, сам клиент виноват? Нет, э -э, не сам клиент. Здесь вообще на самом деле никто не виноват. Просто сейчас мода такая как бы идет. Да? Там же видишь, штука-то какая. То есть ты на картинке смотришь, там на полу паркетная доска. Да? Лежит инженерка. Причем большеформатная. Да? Там доска там 25 сантиметров, и она там двухметровой длины. Офигенно смотрится. Вот. Когда ты начинаешь это упрощать, ну условно заменяя на ламинат либо кварцвинил, ну, как бы вроде картинка та же, но как бы не та же. И ты начинаешь это как бы чувствовать, понимать, и клиент это видит. Если он к этому готов, мы уменьшаем бюджет. Ну, условно, когда к нам приходит заказчик, я ему показываю все сметы предыдущих проектов, показываю реализацию, как это было. Ну, потому что мы стараемся все равно делать под ключ, и мы все считаем клиенту. Ну, вот. Соответственно, я могу, как бы не скрывая, показать. Вот смотри, человек, вот это год назад построенная квартира, вот у нее такой-то вот бюджет. Сейчас прибавляю сразу же к этому 10-15%, потому что год прошел. Вот твоя стоимость твоего ремонта, если ты хочешь плюс-минус вот так же. Понятно, но тогда все-таки рекомендации а возможно ли клиенту на старте потратить денег меньше там на ремонт может быть и на материалы меньше то есть как ты считаешь что ты может быть порекомендуешь ну первое получается это когда он покупает квартиру это должно быть не какое-то эмоциональное решение, да, по покупке этой квартиры. Вот я зашел, и мне как бы нравится. Ты прикинь, что ты будешь в ней размещать сначала. Снос перегородок – это как бы, ну, деньги. Смена, ну, как бы перепланировка – это деньги, ее потом еще согласовать надо, это тоже деньги. Соответственно, изначально ты можешь как бы… А, либо на этапе стройки некоторые застройщики идут на это и возводят перегородки под тебя. Но ну, тогда тебе хотя бы планировочное решение надо на первом этапе заказать хотя бы примерно ну, вот, а, по проектным размерам от застройщика. То есть это может сэкономить деньги. Ты уже перегородки не будешь носить. Ты можешь договориться о том материале, из которого тебе застройщик их возведет. Но, ну, условно это будет кирпич, либо это будет а, вот этот вот позагребень, да, условно гипсолит. Ты можешь внимательно, грамотно посмотреть планировку и понять, что тебе только проемы подвинуть, либо расширить их надо. И у тебя, в принципе, здесь все входит. Ты пригласи обязательно на приемку человека специально пусть он как бы, пусть он вот сейчас совместно получается, ты и Ваня, Никита Брикприемка, мы их как бы будем мочить, и они, может, наконец-то, начнут делать... Мочить а, никого не будем. Начнут делать а, вот квартиры, про которые я говорю, которые без стяжки и без всего, ну, для бизнеса хотя бы, ну, вот. Для эконома, условно, когда ты вот не, пере, не делаешь перепланировку, заезжаешь и вот делаешь то, что есть. Там качественная штукатурка должна быть, качественная стяжка, нормально прокинутая коммуникация. Ну, как бы, более-менее ровные стены, которые надо будет чуть-чуть, буквально равнителем пройти. Ну, вот. Это, это вот с эконом деньги, Но это должна быть нормальная планировка Мы практически все планировки меняем всегда Ну то есть, потому что начинается что? Ну, современная квартира, она требует прачки поближе к входу. У нас двое детей, разнополых. Нам нужно как-то вот из трешки четырешку сделать, да, условно. А где я буду гладить? А где я буду сушить? А у меня кондиционер на балконе, а я балкон использовать не могу. И вообще зачем сейчас этот балкон в современном мире, я не понимаю просто. Делайте нормальный кондиционер прячьте их на фасаде и расширяйте просто площадь. Делайте побольше окна, чтобы света было побольше. Вот. И уже огромные окна, они сами по себе уже интерьер как-то создают. То есть не вот эти вот бойницы, да, вот. А большие окна, они уже света больше запускают. У тебя как- то воздух больше сразу становится. Ну, вот. То есть на этапе, когда ты выбираешь квартиру, чтобы сэкономить, ну посмотри, как все это сделано. Вообще, как бы, в принципе, а какое качество и подходит тебе планировка или нет. Ну Но хорошо, это... выбрали, а дальше заказывают дизайн. Вот твои рекомендации, все-таки, если люди хотят сэкономить на ремонте, ну, в принципе, на всем, угу. то правильно, то есть хотят на дизайн проекте сэкономить, это понятное дело, да. кто подешевле, угу. там, возможно. Хотят на строителях сэкономить И когда видят цифру в 30 там, а -а -а -а. Угу. Вот. Ну и потом на материалах Вот твои рекомендации как профи Как профи, говорю как есть Значит, готовая мебель По неиндивидуальным заказам Она стоит реально дешевле То есть изначально планирую дизайн-проект Нас раньше спасала Икеа ну реально, то есть ты приходишь, озвучиваешь задачу Ребята, вот у меня как бы ограниченный, например, бюджет Но я готов как бы карт-планш вам дать Типа давайте как бы творите Вот я не против Икея, мне Икея нравится Давайте сразу же модулями делать кухню условно Модулями формировать шкафы, чтобы сразу же у меня икеевские системы туда влезли То есть это будет, ну как бы это сэкономит У нас мебель занимает, ну как бы огромный бюджет Реально, то есть она 50-50 уходит с работы строителей Со всеми чистовыми материалами 50 на 50 практически корпуска занимает Вот, давайте мы не будем делать треки Давайте сразу же определимся там Экономия на точках, если их правильно в нужных местах разместить, а не делать, как вот раньше, там эти полосы точек идут везде, вот, ну что там, точка 300 рублей стоит условно, да, они там даже симпатичные за 500 есть, и лампочка галогеновая, вот, ну, грамотно их разместить и все остальное, то есть сделать за счет света, как бы давайте мы не будем смотреть вот сюда, мы будем смотреть именно вот сюда, вот, повесить туда яркую картину, о чем, в принципе, ты говоришь, да, или какой-то арт, да, который ты сам даже можешь нарисовать, то есть расставляя какие-то вот, эм, ну, акценты, на которые мы смотрим, а все остальное не смотрим, вот, это как бы тоже экономит бюджет, то есть это спасает. И остальные стены можешь покрасить в белый цвет. Можем ли мы обойтись без э, теневых профилей, конечно, без высоких дверей, так, а без крупного меньше. керамогранита? Да, конечно, мы можем обойтись и без этого всего и со стандартной дверью э, 2 метра, да, которые идут полотна, Мы тоже можем сделать интересный дизайн, главное, чтобы как бы ну вот вы были все готовы к нашим идеям, там, к цветам, к темному потолку, например, или потолку покрашенному в цвет, да, который опускается на стену, чтобы нам уменьшить высоту, да, условно как-то там. Ну, вот, есть на самом деле разные цветовые Приемы, но бывает, что, как бы говорю, что вот мы там предлагаем, я там видела это по-другому, там или еще что-то. Ну как бы Pinterest открыт, там я не знаю, YouTube открыт, там столько офигенных классных как бы решений, ярких квартир и, и все остальное. Мне кажется, что сейчас уже это как бы не новое, и можно вот за счет этого играть цвет, фактуры, готовая мебель, электрика только в нужных местах, не надо пихать розетки, где где не попадя, то есть на прозапас. Конкретно определите, где у вас будут розетки, где вы будете этим пользоваться. Вот тут заряжаются все телефоны, например. Вот нам только сюда надо тянуть. Ну, дойду я, выключу этот свет, мне не нужны проходные выключатели. Ну, хорошо, сантехника у меня не будет спрятана, она будет у меня открытая. Ладно, пусть она не будет черного цвета, пусть она будет хром. Плитка не нужна, Италия, давайте справимся с керамаморацией и с эталоном, например. Хотя они тоже сейчас подняли цену. Вариантов, на самом деле, как бы их много. Главное, что как бы, к этому были люди готовы. А сэкономить-то можно. Ребята, ну, собственно говоря, вы все слышали. Поэтому получается, что э, дизайн-то сделать можно, ну... Недорогой, условно недорогой То есть не за такие бешеные деньги И работы строительные будут дешевле И при этом дизайн не пострадает Просто от вас немножечко больше доверия к нам Как да, к дизайнерам да, угу. И находить тех людей, которые действительно смогут что-то придумать интересное и готовы это придумывать, а не так, как Валя сказала, что э, кому-то просто проще идти по аналогам и делать, как вы приносите картину Ну объективно, да, если мы сейчас ну вот весь просмотрим интернет, да, ну как бы что у нас сейчас? Ну то есть у нас примерно стилистика интерьера, она как бы ну вот она же меняется со временем. Раньше было вот это, потом через какое-то время это. Сейчас вот это. Сейчас у нас там высокие двери, светлые стены, деревянные полы, пол французской елкой, там и все остальное. Ну да, это реально как бы круто. но ну, если у тебя есть бюджет, как бы не вопрос. Если бюджета реально мало, то ну как бы не надо сюда идти. Давай в другое место пойдем. Давай как-то по-другому посмотрим. Давай еще что-то как бы подумаем как-то. Ну вот в общем я вот за это. Ну и я за то, чтобы сразу же там условно там со строителями, ну вот мы рисуем же. Планы. Если у нас ограниченный бюджет, мы сразу говорим, вот эти стены мы выводим, вот эти мы не выводим. И, соответственно, те, которые мы не выводим, потом не надо ходить вот так вот там, ну, как бы ковыряться или там прикапываться к каким-то там нестыковке, там, плинтуса там в каких-то моментах или еще что-то. Ну, объективно, то есть мы тебе вот здесь вот вывели, это все как бы там закроется шторами. Ну, там не, на самом деле не будет видно, не надо эту стену выводить, мы на этом можем еще сэкономить в целом. Ну, как бы вот всякие такие моментики, они как бы есть. Это просто надо обсуждать в процессе, вот, и как-то оптимизировать, но мы всегда стараемся что-то оптимизировать в своей работе. В общем, друзья, заказывайте дизайн, а не просто хороший ремонт. Хороший ремонт делают все, а классный дизайн не все. До да. новых встреч, друзья. Спасибо тебе, Валя. Пока-пока. Ты настоящий профессионал. Вот он, этот человек, наш герой. В общем, всем пока. Ставьте лайк, пишите в комментарии, что вы думаете по этому поводу и обязательно напишите. Я знаю, что нас смотрят профессионалы. Какими способами можно экономить, а какими нельзя. Всем пока. Да пребудет с вами муза.